Во вторник, 14 марта, ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с руководством компании Uber, одного из мировых лидеров на рынке транспортных решений. Директор по вопросам политики и коммуникации «Убер» Кристофер Бурхард и генеральный директор «Убер» в России Дмитрий Измайлов посетили Казанский федеральный университет с тем, чтобы обсудить возможности развития сотрудничества. Основным управлением взаимоотношения «Убер» и КФУ заключается в развитии транспортного движения университетской клиники. КФУ стремится постоянно повышать качество обслуживания пациентов в клинике. Встреча состоялась и с президентом республики, Насколько насколько ясно, вы нашли определенные точки приложения совместных. Мы бы тоже с удовольствием включили в этот Ильшат Гафуров подчеркнул, что КФУ – большой университет, готовящий специалистов практически во всех областях. И университет был бы благодарен Uber, если бы они нашли какую-то возможность так или иначе оказаться действием в подготовке образовательных программ. Позже в императорском зале состоялась лекция Кристофера Бурхарда о городской мобильности, которая основывалась на успехе компании Uber на мировой арене. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.